Привет, ребята! Добро пожаловать на канал! В этом видео я покажу все свои сделки за сегодняшний день. Также сразу вам хочу напомнить то, что это продолжение рубрики с 1000 до 100 тысяч долларов на фьючерсах. Поэтому, если вам нравится такой формат, то обязательно оставляйте лайк авансом, подписывайтесь на канал, чтобы такого контента выходило намного больше. Первым делом обращаем внимание на стакан. Видим, здесь у нас имеется крупная плотность, поэтому уже логично сразу открыть сделку в лонг от этой самой плотности в надежде на отскок. Дальше я обращаю свое внимание на биткоин, в целом у нас такое лонговое движение, если смотреть уже прям глобально, то биток входит у нас в боковике. То есть здесь у нас ничего такого нету, чтобы там биток куда-то лился, либо он куда-то рос, то есть он входит в боковике, поэтому отскоки лучше всего отрабатывать в боковике. Нашли с вами плотность, дальше подтвердили это по битку и здесь смотрим то, что у нас сформировалось такое вот краткосрочное восходящее движение мы можем предположить то, что у нас движение дальше пойдет на повышение вот у нас та самая зона, где возможно мы уже можем открывать позицию, ну рассчитывать словить какое-то движение если открывать здесь по крайней мере сделку, то стоп лосс ставится за плотность ну и тейк профит нужно выжимать как минимум в 3 раза выше, я вам это уже говорил Здесь цена подходит только к этой плотности, ее начинают разбирать, я лично уже думаю не набирать позицию, потому что опять же смотрю на биткоин, вижу то, что он нас начал активно опускаться и возможно могла эта монета также опуститься, но опять же здесь сейчас удерживала вот эту вот цену только вот эта вот плотность, этот самый объем, который здесь стоял, поэтому я здесь не спешил набирать позицию, просто наблюдал, думал, если будут разбирать уже до конца вот эту вот плотность, то вероятнее всего я заходить не буду. Но опять же я померил потенциал, вижу все здесь окей поэтому заходить можно. Стоп-лосс сразу в этой ситуации я выставляю примерно за плотность. Опять же в стакане спота появляется у нас небольшая плотность на 385 монет, но это такая спуферская плотность, поэтому на нее уже не стоило обращать внимание потому что ее то подставляли, то убирали. Но во всяком случае это была вот на тот момент дополнительная некая такая вероятность на отскок. Все вроде здесь неплохо, что-то дальше рассказывать здесь нету смысла, на самом деле пошел. Тот самый отскок, которого я и ожидал несколько раз, конечно, переносил э, стоп-лос без убыток, но опять же, когда цена начала вкатывать, я тот самый безубыток переносил уже опять же как тот самый стоп-лос. Дальше я начертил то, что у нас есть такое краткосрочное восходящее движение, и если бы у нас цена опустилась ниже этой самой наклонки, вероятнее всего, у нас бы пошло пробитие. Опять же, стоп-лос я вернул на прежнее место, потому что по безубытку вероятнее всего меня бы выбило. Опять же, биткоин в этой время у нас начинает идти дальше на повышение после такой небольшой коррекции а эта монетка вот почему-то начинала вкатывать. Опять же раскинул сразу сетку, по которой буду фиксироваться, но уже смотрел по факту потому что возможно у нас Цена по этой монете могла и не подойти к тем точкам, которые мне нужны были. Вроде как и было такое неплохое движение, но в этой сделке я уже нахожусь примерно 20-30 минут. По итогу у нас пошло какое-то хорошее движение вверх. Часть сделки закрылась у меня лимитками и часть я уже закрыл просто по рынку. Потому что я смотрел на активность стакана, понимаю, что стакан какой-то не такой активный, как мне нужно. Я принимаю решение просто выйти по рынку в плюс 1%. Я понимаю, можно было стоять дальше, но опять же цена могла вкатить, куда она пойдет тоже непонятно, потому что в это время опять же биткоин у нас начинает идти вниз, а эта монета почему-то идет вверх. Получается такая вот раскорреляция, биток вниз, эта монета вверх. Я понимаю то, что биток сейчас пойдет вверх, то эта монета опять пойдет вниз. И на самом деле очень хорошо то, что я вышел, потому что эта монета дальше начала вкатывать, и того, на этой сделке было заработано плюс 55 долларов. Зашли, я бы сказал, очень грамотно, от плотности, взяли свою. Движение, свой 1 процент по PNL. Ну и собственно вышли с этой позиции. Даже если бы я стоял дальше, смотрите, меня бы здесь просто выбило по стоп-лоссу. Цена бы дальше опять дала тот самый процент. Поэтому здесь от этой плотности можно было очень много разрабатывать. Вот здесь можно было заходить, забирать свой процент, здесь 1 процент, ну и здесь, скорее всего, уже наконец-то бы выбило по стоп-лоссу. В последнее время просто вижу очень много комментариев, то что плотности не работают, их разбирают. Да, на самом деле в последнее время не работают вот тут хуже, но во всяком случае работать можно и как по мне это самая простая стратегия, потому что ты четко понимаешь где тебе поставить стоп лосс когда ты берешь пробой, там понятно могут быть быстрые вкаты, там может разматывать поэтому я вам советую торговать от плотности, это пока наверно самая такая простая и хорошая стратегия следующая сделка была открыта по инструменту ZRX, здесь такая же собственно ситуация, есть у нас такая восходящая тенденция, что-то по биткоину говорить опять же нечего, потому что если в целом смотреть биткоин у нас находился в неком таком большом боковике. У нас в стакане спота есть крупная плотность на 430 тысяч монет. Здесь восходящая тенденция. Опять же с вами видим хороший импульс, небольшую такую проторговку вот здесь. И собственно как раз таки за этой проторговкой можно было выставить стоп-лосс. Потому что есть у нас плотность. За плотностью прячем свой стоп-лосс. Ну и собственно ждем какого-то там хорошего лонгового движения. В данной ситуации можно опять же было от плотности очень много раз отрабатывать. Но я почему-то боялся в эти ситуации заходить. После последней моей торговли торговле, которая там была очень с большими рисками, как-то сложно сейчас прийти и с тем же темпом торговать, как и раньше. Сразу после входа идет хорошая реакция на повышение, переношу стоп-лосс без убыток, но опять же здесь цена начинает вкатывать и опять же стоп-лосс я переношу в то же место. В один момент мне в голову приходит такая гениальная идея, почему бы мне не поставить сразу отложенные заявки на продажу, потому что если эту плотность разберут, вероятнее всего за ней очень много стопов на фьючерсах и пойдет хорошее такое вот шартовое движение на тех самых стоп -лосс поэтому я выставил отложенные заявки на продажу, ну и также сразу выставил заявки на закрытие в случае, если у нас там будет какой-то импульс, но потом я понял, то что я уже начинаю все-таки работать не по своей системе, не так как я привык, поэтому эти заявки отменил и просто ждал, когда цена будет подходить к моему тейк профиту, собственно здесь такое вот было запильное движение, больше полтора часа оно длилось, цена подходила уже к уровню сопротивления я уже ждал, когда наконец-то этот уровень будет пробить, здесь очень хороший торговка и все вот прям говорит о том что у нас сейчас будет вот прям очень хороший пробой потому что есть хорошее движение вверх есть такая вот поджатие консолидация называйте это как хотите есть четкий уровень сопротивления единственное что здесь не хватало это плотности в разбор которой можно было заходить ну и собственно здесь я смотрел уже по факту потому что я понимаю вот уровень я вижу импульс и понимаю то, что вот те самые стопы, которые были. И здесь нету какого-то супер большого движения, поэтому я уже не дожидался, когда цена дойдет до тейка и просто закрылся по рынку. Я ожидал то, что там есть стопы и на стопах будет импульс. Импульс был, но маленький. И я понимаю, стопов там дальше нет. Почему цена пойдет дальше выше, непонятно. Кому выгодно покупать в хай, тоже непонятно. Ну и собственно, возможно здесь дальше работали лишь артисты. Я не знаю, это уже меня не касается. Но эта сделка была закрыта в плюс 39 долларов. Да, не такой большой профит, как можно было ожидать. Но во всяком случае, эта сделка отработана просто идеально. Заходили от плотности, четко знали, где поставить стоп-лосс. Ну и выжили эту сделку 1 к 4 примерно. Если первую сделку мы выжили 1 к 5, то вторую 1 к 4. Вот так вот, ребята, можно израбатывать на трейдинге. Такая вот простая стратегия, которой каждый может пользоваться. Вот мои предыдущие сделки, которые вы могли видеть у меня на стримах, в прямых трансляциях, в прошлых видеороликах. Если кто-то не видел, то переходите обязательно на канал и подписывайтесь, здесь много полезной информации. После последнего, конечно, вот этого вот такой жесткой торговли сложно восстановиться, но я стараюсь, пока рабочий объем у меня будет около, я так понимаю, 5-6 тысяч долларов. Я лучше буду спокойно торговать, но когда, вот, скажем, успокою свои эмоции, тогда уже буду переходить на более повышенные объемы. На данный момент на балансе 7802 доллара, потихоньку капает еще дополнительно, я вам уже рассказывал, из чего это капает, я с этим ничего сделать не могу и показываю вам историю своих сделок, которая у нас была. Опять же, сейчас можете смотреть по ZRX, у нас, опять же, до сих пор сохраняется эта плотность, я, возможно, буду заходить как раз таки в ее разъедание, в ее пробой, вот тот самый уровень, где стоит та самая плотность, поэтому есть цена будет подходить, если я буду видеть активность, буду видеть разбор этой заявки, то конечно буду заходить на снос этого уровня, э, на пробой. Но пока таких вероятностей нету, поэтому просто наблюдаю. Больше плотностей сегодня по рынку я вообще не вижу. Вот собственно мои сделки, кому это было интересно. Также хочу вам напомнить, то что все свои сделки я открыто публикую в телеграм-канале. Это не сигналы, ни в коем случае. Это просто мои сделки в режиме реального времени, чтобы вы понимали, как я нахожу те самые ситуации как я их отрабатываю. Всем Ребята, большое спасибо за просмотр, всем удачи, всем профита, всем счастья, всем пока.